Да-да, Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в космических инженеров. Ну и в данном же выпуске я покажу и в деталях расскажу, как же мне удается выживать на совершенно новом месте, в совершенно новом сезоне по выживанию в этой игре. Присаживайся поудобнее, наливай себе чаечку, кофеечку или что-то там привык себе наливать, ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! Ну и, конечно же, добро пожаловать на мой исследовательско-добывающий комплекс под названием... Дельта. Ну, саму базу ты уже видел, да, это у нас а, буровая установочка. А, почему буровая? Потому что там внизу а, существует бур, который добывает мне ресурсы прям-таки из а, земли. Копает земельку, ее а, очищает на различные фрагменты, то есть железо берет, кремний. Этих же ресурсов нам хватает на создание каких-то... Базовых построек, каких-то базовых элементов, да, и так далее. Но для того, чтобы нам сделать упор на какой-нибудь ценный ресурс, типа, например, сейчас это железо, в дальнейшем это будет у нас какой-нибудь кобальт, магний, платина или же золото с серебром, то нам нужно будет выдвигаться в какие-то определенные а, места, а то есть конкретные а, рудные жилы, так называемые, из которых мы сможем добывать гораздо больше а, полезных ископаемых. А в данный же момент мы все, в основном, делаем только лишь из земли до, до сегодняшнего дня, но теперь, друзья, спешу вас познакомить с, с моим новым проектом, который я недавно начал строить и практически уже построен. В общем, он у меня уже готов на 70%. Это, друзья, проект под названием а, Мул. Что же такое Мул, я тебе сейчас продемонстрирую. Это вот такая вот махина на колесах большого размера, на большой сетке 3х3, которая который будет перевозить, ну, собственно, он называется, что это просто-напросто карета для перевозки большого количества ресурсов. На нем мы, конечно же, прокатимся. Сегодня у нас будет вылазка за железом, но это будет немножечко попозже. А сейчас давайте я тебе покажу, что мне удалось все-таки построить и возвести. Так, эти док-станции ты уже видел. Здесь у меня стоят дроны поддержки, вспомогательные устройства. Это у нас, значит, платформа инженера, с помощью которой можно залетать на какие-то высокие части и что-то там ремонтировать. Это дрон-батарейка. Я про них детальных уже рассказывал в моих прошлых видео. Все ты можешь найти в папке по космическим инженерам на моем канале. Это у нас, значит, специальный сварочный цех. Что-то сварочки у нас как-то здесь слишком низко опущены. Давай мы их поднимем. Блин, обожаю вообще пользоваться различными модами. Я в инженерах и как сейчас ты, наверное, уже успел заметить, даже в сборочном цехе у меня все на моде. В данный же момент здесь я использую мод на сенсорные как говорится, экраны, которые мне позволяют легко и просто управлять вот этими вот поршнями например, мне нужно сейчас поднять поршни я нажимаю просто сюда нажимаю вот сюда активирую и мы поднимаем буквально несколько действий сразу же на одной кнопочке поднимаем, опускаем Фиксируем, все, поршни у нас а, встали. Ой-ой-ой-ой, как-то меня сейчас здорово долбануло. С помощью вот этого мода на тачскрин а, ус, упрощаем себе жизнь. И реально какие-то кнопочки с а, большим количеством дисплеев превращаем в нечто более функциональное. В данный момент у нас, видишь, несколько сразу функций на одной клавише. А, мы включаем сварщики. Мы их выключаем, мы включаем поршни, мы их выключаем. Также мы а, включаем поворот ротора, который вот там у нас наверху стоит. И у нас сварщики наши поворачиваются и также их Выключаем все, друзья, легко И просто все благодаря моду а, На, конечно же, сенсорные экраны Вообще все модификации ты сможешь найти Также, перейдя в описании По ссылочке определенной да, На мои модификации, которые я использую Там очень много модов Свыше, по-моему, 50 я использую И все, на самом деле, очень а, годные А это мой старый драндулет, который я раздал в Билд в прошлой серии, да а, Все ты и видел Что я еще сделал а, здесь интересного Немножко обустроил, да, я вот этот вот сварочный цех Поставил сюда до ворота, надо будет их как-нибудь, наверное, подразукрасить немножечко. Что-то они мне как-то вообще неравномерно. Здесь, значит, такой цвет, сверху какой-то другой. Давай мы сейчас подкрасим вот тут немножко сверху. Вот таким вот цветом, да, более такой ржавый, обшарпанный. Мне на самом деле он нравится. Да, вот такие у нас будут ворота. И давай попробуем, проверим их работу. Открывается ли у нас все или же нет. Так, врубаем, да, все у нас... Работает идеально Этот цех да, создан для создания Каких-то ма маленьких машин Маленьких каких-то чертежей Возможно дальше в перспективе у меня еще расширить этот цех Сделать здесь яму для разборки Скорее всего вот там вот где-нибудь над пропастью Мы ее с тобой реализуем Суть будет ее простой Она будет просто-напросто пожирать Все вот такие вот раздолбанные чертежи Которые мне уже нафиг не нужны а Пока что у меня такой ямы нет Приходится все ручками Но ручками, как ты знаешь, мне не очень-то охота Как я думаю и многим из нас, да, инженеров а Хочется, чтобы все в автоматическом режиме у нас работало а, пока у нас такой ямы нет, но все, друзья, в перспективе Ну что ж, здесь мы заканчиваем Пойдем, я тебе покажу а, еще, что у меня уже а, готово на данный момент Из-за того, что у меня не хватает электричества постоянно Решил сделать вот такой вот новый совершенно а, завод По дополнительной выработке электричества Он будет основываться, конечно же, на выработке а, водорода Поставил здесь вот такой вот большой контейнер Который будет у нас служить хранилищем чисто для льда а, Лед мы будем перерабатывать вот в этих вот устройствах это у нас генераторы а, кислорода водорода, которые будут сразу же автоматически забирать этот лед и его перерабатывать, ну и конечно же а, перегонять в э электроэнергию. Нам будут помогать вот такие водородные генераторы, которые здесь у нас стоят по бокам а, и которые у нас сразу же автоматически будут а, крепиться вот, вот таким большим водородным баком. Это на случай того, что когда у нас будет водород в избытке, он не будет просто так у нас улетучиваться, а будет сразу же помещаться в водородные вот такие танки водородные а, хранилища. Да, я уже немножечко привез, да, все это у меня дело здесь имеется, пока я недостаток в энергии не испытываю, поэтому я а, сейчас это все дело и, и использовать, естественно, не буду А тут у меня тоже все в разработке, здесь я планирую все как следует облагородить, обустроить, да, построить это в виде какого-нибудь помещения, да, типа генераторной какой-то а, комнаты да, но ну все это будет, конечно же, в следующих моих э, Видосах, а пока что есть То я тебе и демонстрирую Ну что ж, а сегодняшняя, конечно же, нашей главной целью Будет вылазка э, К местоположению э, железа И мы с тобой поедем на вот этом Вот э, монстрике Как ты видишь, у меня там наверху Ну-ка давай-ка мы с тобой сейчас залезем на него Чтобы сюда залезть, у меня вот такая здесь лестница предусмотрена Вот таким вот образом мы сюда э, Поднимаемся, потому что я играю Как уже говорил, э, на самых Хардкорных настройках, у меня здесь даже реактив ранец урезанный, видишь, он желтеньким светится, а должен светиться синеньким, вот, из-за того, что он желтеньким, и поэтому он мне не дает такой свободы действий, как в ванильной версии, поэтому нам тут сложновато приходится, поэтому приходится использовать везде лестницы, они точно минусом а, не будут. Ну что ж, садимся за баранку мы нашего пылесоса. Так, все готово. Вот так вот у нас выглядит эта конструкция. Да, достаточно внушительных размеров она у нас получилась. Скажу по секрету, что таких огромных размеров конструкций в инженерах я еще не строил. За исключением, конечно же, одного моего космического корабля, который так и в разработке у меня и остался. На одном из астероидов в прошлых сериях я его делал, но так и не додел. Это, конечно же, уже завершенный практически проект, и мы на нем поехали, наверное, прокатимся. Ну что ж, для того, чтобы его завести, просто включаем завести. Все системы вроде работают. Четыре дня запаса у нас. Я бы еще, наверное, знаю, что взял. Мы сейчас готовимся, как бы ничего не забыть. Напоминаю, что из-за того, что я играю С хардкорными модами, надо всегда Смотреть за состоянием своего персонажа Вот, как видишь, там у нас В левом нижнем углу есть такие Показатели, как обезвоживание, недостаток Еды и так далее Так вот, чтобы восполнить все эти нюансы Так, мы, наверное, бур сейчас с тобой оставим Вот сюда куда-нибудь закинем его, чтобы он нам Не мешал, чтобы у нас побольше места в инвентаре Было, так вот, чтобы нам в пути Как говорится, не голодать, мы с тобой возьмем 10 воды и 10 еды На всякий пожарный, чтобы наш персонаж персонаж там не заскучал. Ну и, конечно же, немножко выспимся. А, да, вроде бы выспались. Восстановим, наверное, ХП шечку тоже на максимум. Да, мы сейчас с тобой как следует подготовимся и поедем за партией, за большой партией железа. Потому что оно у меня всегда в нехватке на данный момент. Так, все, мы зарядились. Все вроде бы мы взяли, все учли. Ну что ж, поехали. Даем потихонечку заднюю. Главное, никуда нам не врезаться сейчас с тобой. Так, так, так, аккуратненько. Кажется, как будто бы по воздуху еду, да, из-за того, что у меня недостройки сплошные. Ой-ой-ой-ой, как сильно я набираю быстро скорость. Надо, мне кажется, сейчас снизить а, мощность двигателя. Точнее, мощность колес так поворачивай. Хотя бы до, ну, наверное, до 30, до 40 убавим. Так, здесь аккуратно, аккуратно. Здесь у нас мост, точнее, рампа. Да-да-да. И все из тех же огроменных блоков у нас все сделано Тихонечко спускаемся, чтобы ничего не сломать Тихо-тихо-тихо ой -ой -ой, ой ой ой Ты видел то что, то, что сейчас произошло? А я, друзья, сломал коннектор Я сломал коннектор Это был косяк icamente, Но ничего страшного в этом на самом деле нет Коннектор нам нужен будет только тогда, когда мы приедем на разгрузку Вот, видите, сзади, да, поломал Вот ты, блин, водила, а, ну-ка пойдем проверим масштаб проблемы Бомбанулы, конечно же, знатно, блин, даже когда я с него падаю Такая высота подвески, что я получаю урод Как так-то, Василий, ну, как так же, как же так Надо было все системы проверять, а я не усмотрел и получил, что получил Но больше у нас ничего не пострадало это единственное, что мы поломали То есть мы раздолбили задний коннектор Он нам служит всего лишь для а, разгрузки Ладно, ничего страшного Казусные ситуации с нами еще будут происходить и не раз Особенно, когда сейчас в шахту поедем Что ж, вот мы и приехали с тобой до да, места, разрабатываемые жилы с железом. Я тут немножко уже за кадром поковырялся, а, да, и раскопал несколько подъездов к этому самому а, железу. А вот только единственный нюанс, я забыл, какой правильный подъезд. Давай-ка мы сейчас с тобой здесь вот припаркуемся, остановимся, а, спустимся и проверим, какой же у нас правильный подъезд. Главное не разбиться, пока я сползаю с этой махины. Иначе там высота такая, что реально можно все ноги переломать. Так, вот тут у нас более-менее вроде ровненько. Скорее всего, здесь и есть тот самый подъезд э, с железом. Честно, друзья, не помню. Я тут раскопал две целых ямы, которая из них непонятно. Да, вот, друзья, вот эта яма, собственно, и есть тот самый подъезд к моей жили с железом. Для того, чтобы нам аккуратненько запарковаться как нужно, нужно сначала развернуть наш с тобой агрегат нашего э, мула. да так чтобы он стал э, ровно э, посадочным как говорится трапом э, удобно для того чтобы у нас погрузка была достаточно комфортной сейчас мы подъедем аккуратненько задом блин надо знаете что сделать будет сзади тоже какие-нибудь прожектора потому что сзади вот я сейчас более менее в темное время я не вижу куда я подъезжаю сейчас запаркуемся грамотно как-нибудь вот сюда подъедем Стоп, стоп, стоп, стоп Я думаю, вот так вот будет нормально Еще немножко вперед Вперед, вперед, вперед, вперед Все, теперь нам нужно остановиться А Следующим делом мы опустим подвеску На самый минимум Ну и пришло время разворачиваться Как у нас тут все это дело работает Сейчас тебе покажу Врубаем таймер на девяточку Эти самые таймеры у нас начинают э, Так сказать, опускать наш посадочный трап на который, по которому мы и будем забираться на наш с вами бур Точнее на наш с вами платформу, на вот это вот И сгружать в нее все а, добытое железо Вот таким вот образом, друзья, у нас выдвигается Так, нам нужно сейчас съехать аккуратненько с этого а, транспортного средства Так, заводимся, снимаемся с парковки Ага, самое главное мы с тобой забыли а, Нет, не снимаемся с парковки как бы нам сейчас не накосячить с тобой здесь, а, все-таки оставляем мы его на подпарковочке, чтобы у нас он не укатился. И самое главное, а, мы забыли вот эту вот магнитную пластину, переключить стыковочку на ней, и выключить этот самый а, блок. Все, теперь у нас а, бур отключен, и можно уже передвигаться. Снимаемся с парковочки и начинаемся двигаться. Да, так, Включаем также свет, нам он понадобится. Да-да-да, а то ни хрена не видно здесь в потьмах И потихонечку, прям помаленечку, без каких-то там рывков Мы начинаем, э, начинаем короче, на, короче, заниматься э, делами Я думаю, задом мы сейчас заедем, будет нормально Ну и начинаем потихонечку добывать Что я могу сказать? Так, переключаемся Включаем наши буры э, в режим активного действия и начинаем потихонечку снимать корочку. А с какой бы стороны нам сейчас заехать с тобой? Подожди, посмотрим, все ли коннекторы у нас а, включены. Да, вроде бы у нас все настроено как нужно. Начинаем потихонечку копать железо. Сейчас я только развернусь более удобным способом и добыча у нас пойдет полным ходом. Ну что ж, одна партиечка, я так понимаю, готова. Железо показывает аж 41 тысяча. А это уже более чем а, достаточно. Ну и начинаем потихонечку выезжать из этой ямы. Ну и вот оно, собственно, как у нас происходит загрузка а, на эту платформу. Мы по вот этой вот а, по вот этому трапу, по рампе, как хотите, так и называйте. Сейчас подождите, я немножко настрою. Поднимем, сейчас мы буры, чтобы не цепануть ими случайно. Да, и тихонечко поднимаемся по вот этой вот, по вот этому вот трапу. Да, у нас мощности хватает. Заезжаем прям-таки наверх, вот сюда вот таким вот образом. Да, я понимаю, что я немножко перемудрил, можно было бы сделать саму а, вот эту вот а, платформу, которая на большой сетке уже с каким-нибудь буром. Да, это все можно сделать, но мне заморачиваться и так вот таким вот макаром иногда даже как-то интереснее, чем сделать все по-простому, друзья. Так, ну что ж, подвесочку, я думаю, опускать не будем. Нажимаем мы на семерочку. Открывается. Ой, ой ой ой ой А что такое у нас? Не пойму. Почему мы вроде... А, я понял, почему у нас не принимает. Мы же выключили наш с вами мул. Давайте мы его включим. Пускай уже принимает все как нужно. Происходит у нас выгрузка а, вот этого контейнера, который у нас здесь находится. Похоже уже, да, на то, что он нас догружает оставшиеся моменты. Похоже, уже железо пошло у нас. Сейчас давай посмотрим, что у нас там происходит. Ну-ка. Да, железо стало 16 тысяч всего. Сейчас догрузим и поедем обратно. Можно выдвигаться за второй партией. Снимаемся с парковочки. Аккуратненько спускаемся. Задом, задом, задом. Вот задом иногда очень опасно, потому что наш крот может перевернуться, если слишком быстро съехать. Не торопись! Ай-яй-яй-яй-яй! Вот сейчас чуть не произошел тот самый случай, когда мы могли просто-напросто перевернуться. Поэтому нужно очень осторожно и очень тихонечко все делать, потому что у нас колесики с мощностью настроены э, с такой, чтобы вытягивать большой груз, а если на них кататься просто так, э, что называться пустым, у нас немножко э, чувствительность повышенная становится, и мы можем просто напросто передавить кнопку и э, вылететь куда-нибудь задом, например, да, или передом, как повезет так, у меня только что произошло ЧП, забыл я выключить э, выбрасывающий коннектор, вот этот вот и у меня он повыбрасывал немножко э, железа. Но это все дело поправимое. Здесь вот, э, вот в этой части коннектора у меня есть специальные э, окна. Я специально оставил, чтобы можно было потом загружать, если вдруг такие случаи происходят, чтобы можно было вручную подзакинуть то, что мы э, потеряли. Потеряли мы немного, поэтому мы быстренько ручками все это обратно э, перегрузили. Ну и что, продолжаем бурить дальше. Бабах! И тут у нас произошло, друзья, очередное э, ЧП. Мы, значит, дергались-дергались, не рассчитали усилия, и один из наших буров просто-напросто оторвало. Да, конечно же, это у нас незапланированная ситуация. Я думаю, на этом мы сегодняшнюю вылазку за железом, конечно же, и закончим. Можно бурить, в принципе, и с одним буром, ничего такого страшного в этом нет, но с двумя бурами как-то повеселее будет. Поэтому мы сейчас с тобой вот эту партию отвезем. Все, мы сейчас встали и производим доразгрузку. Да, разгрузка работает нормально, коллектор у нас все принимает. И в таком положении а, мы уже готовы выдвигаться. Ну что ж, друзья, такая вот вылазка у нас получилась. Да, она была не совсем долгой. Я планировал, что мы а, надольше а, будем добывать все это дело. Но как получилось, так получилось, дорогие друзья. Поэтому мы, наверное, сворачиваем наше производство. Опа, что-то у нас еще хрустнуло только что. Вы видели? Что-то у нас, друзья, немножечко все хрустит, все отваливается. Так что починка нам нужна максимальная в этом плане. Всей нашей платформы и бурового устройства в том числе. Ну что ж, отстыковываемся и поехали обратно мы на базу. Так, начинаем искать, где у нас тут заезд. Нужно заезжать строго вот по той рампе, которую я недавно сделал. Да-да-да, которая у нас пока что в незавершенном состоянии. И, собственно говоря, в первую очередь огромное количество железа нам потребуется, чтобы завершить вот эту вот рампу, потому что полностью она вся состоит именно из железа. Так тихонечко подъезжаем, не торопимся, потому что если мы чуть быстрее заскочим, Возможно и не проскочим, да, отлично заезжает наш Мул на эту рампу, мощности хватает, да, что там говорить-то, я в принципе по максимуму груженный со льдом сюда уже заезжал, мощности причем была не на максимум выставлена, наш Мул с грузами справляется идеально с теми, которые пока что мы на нем возим, так, ну что ж, подъезжаем примерно вот сюда, Тут я тоже, как видишь, настроил разгрузочку. Там внизу у меня стоит уже э, для приема коллектор. Все, что нам с тобой остается, это опустить наш с тобой коннектор тогда да, так, чтобы он навис просто напросто вот над этим вот коллектором. Вот попали мы нет? Давай посмотрим с тобой. Да, вроде бы идеально. Ну что ж, останавливаемся и начинаем, наверное разгрузочку, да, разгрузка идет полным ходом и пойдем с тобой посмотрим куда же у нас поступает сейчас с тобой а, железо, а оно все поступает в центральное хранилище, которое находится вот в этой буровой установочке, давай сейчас мы все это дело по а, специальным экранам и проверим, так, ну что смотрим, друзья, смотрим лед Понятно, железо 94 тысячи мы сейчас с тобой привезли, просто замечательно, и оно автоматически сразу же попадает в очистительный завод, насколько я знаю, да, вот он, базовый очистительный завод, а, вроде бы и не только в него, попадает вроде бы еще и в улучшенный очистительный, да, вот он, очиститель один. Все, друзья, как нужно. Все сразу же пошло в переработку. Да, после этого мы получим большое количество железа. А когда нам получим большое количество железа, то мы начнем завершать все наши незавершенные проекты. Это и вот этот вот а генераторный отдел. Это, конечно же, и большой а, мост, по которому мы будем туда-сюда а, курировать, а, добывая большое количество а, ресурсов. Ну что ж, вот такой вот у меня проект сегодня получился. И вот такая вот серия выживания а, по космическим инженерам. Что, зритель, ты думаешь, попросил? По поводу моего выживания, пиши, пожалуйста, свои размышления и комментарии на этот счет. Мы с тобой непременно а, в комментариях а, под видео обсудим. Ты ну продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует.